Время 8 часов 11 минут. Мы с братьями приехали у подножия Джабаль-Нур сейчас стоим. У нас сегодня восхождение на гору Аннур. Конечно, я не хотел пойти туда, но братья настояли. Вот взяли воды и все, пошли вверх теперь. Сразу пошла такая вот крутизна. Уже я что-то устал. Здесь ударек такой этот раньше ведь там сидели шейки фет выдавали сейчас это не работает так, братья уже ускакали вперед я иду как этот каким с провизией иду с провизией да как мы будем подниматься не знаю маска еще усложняет я думаю маску не буду использовать а то уже дыхание затрудняется Итак, идем наверх Так, здесь дома Старенькие-старенькие-старенькие дома А вон она сама гора Туда надо подняться Кстати, надо почитать В Википедии Высота горы Конечно, было бы еще интереснее сделать Ну, это вот специальные заградительные такие эти делают Потому что во время дождя вода здесь достигает полуметра Идет вот здесь вода с горы, да? И, конечно, нужно, чтобы вода не заходила в дома. И вот делают вот такие заградители из бетона. Да, вот Вот уже гора. Интересно. Интересная-интересная порода. Кстати, у нас братья приехали из Узбекистана. Они занимаются вот такими вот вулканическими только базальтом. Вулканический базальт. Здесь очень много его базальта. И они вот... Приехали специально здесь. Договора, бизнес, в общем, работу. Ух, какой крутой подъем здесь. Братья, я буду вас внизу ждать. Я буду ждать внизу. Охранять воду. Я охраняю воду. Уф, 8 часов. Время засекли. Я-аллах. А ч здесь ступенек нет? Крутой какой подъем, а. Конечно, братья молодые. все, 94-й год, 95-й год. А я тут один такой. Старикашка. Нурбабай. Вот кто-то написал. Шукрия. 37-15. 30 июля 15 года была здесь Шукрия. И вот пишут. Пишут. Вот кто-то еще. Косин. Оф, все. Спускаемся. Я приказываю спускаться. Что-то прям так тяжело стало, Ой-ой-ой, сколько мы спустились. Но, братлар, стрижка только началась. Уф! Ляха улявля контейнер. Ляха Нет ночи и силы ни у кого, кроме как только он 4 минуты 23 секунды. А, Нурбайке уже потерял уже силы 50%. Так, надо скручать. Тогда вот большая круч, например, нужно ходить вот так. Вот так. И не чувствуешь подъема. Вот так идешь по дороге. Если крутой подъем, то ты влево вправо влево вправо Движешься не прямо в гору, а ты должен двигаться Вот хороший человек на Тойоте едет. Так, ну вот здесь Ай-Ату Амарбин Маарув. То есть здесь этот как его оббуждение к одобряемому. Удержание этот полицайму. Вот это вот Ай-А Генеральной Президенции. Хорошо, дальше идем. Так, дальше идем, идем. Вот такой мы преодолели сейчас подъем. Дальше. Движемся. Хотя бы, до подъем до верха. У меня бы, если бы хватило батарейки, это было бы супер. Но я что-то не подзарядился, поэтому боюсь, что потом придется мне брать-убрать. Это я называю недвижимость уже. Она уже врастает в землю. Недвижимость. Стоят годами машины. Так. Здесь, конечно, не сурат. Как обычно будет сейчас. Телезрители писать, что ты из земли снимаешь? но ну, здесь одни изображения, одни животные, птицы. А я не любитель, я не из той категории создавать изображения живых существ. Уф! Вот здесь со мной идет брат Рафик. Он, он меня опережает на несколько метров. Он знает штук шесть языков из туниса, брат. Вот здесь брат воду подает. Но уже вода. Так что, салам алейкум, шейх. И вода, и палочка, вот пожалуйста. Если что, палочка-опералочка есть. Так, мы уже вот где. О, как тут показывается, высоко. Ой-ой-ой. Я думал, а я еще шел и думал, как только к горе подойду, буду считать ступеньки. Тут еще ступенек даже нету. Мы еще не дошли до ступень. А, все-таки молодежь присела. Все-таки наша молодежь присела. Уже сидят. Ага. Представляете, что творится. Ага, уже первые паломники отдыхают. Тут уже из Малайзии, из Индонезии. Скорее всего я сейчас найду какую-нибудь площадку и спокойненько там пережду Вот, представляете, фотографии какие, да? Древние, да? Конечно, кавказский народ сейчас будет смотреть, скажет Ну, дядька, ну ты наших гор не видел, для нас это все конфетки О, машина даже не может подняться Смотри, смотри, смотри, смотри, куда полез? На такую круч. это вообще же круч. Вах, вах, вах, вах, как он едет на машине, а? Ты только посмотри. Вах, вот уже продается. Вот где квартиру купить и здесь сидеть. Каждый день по 5 раз подниматься и опускаться. Я представляю, какие будут ноги. Ух, это мы еще не дошли до первой ступеньки, как предполагалось у меня. По проекту у меня должно было быть, что я дойду до первой ступеньки и начну ее считать. И сколько ступенек будет на финишной прямой, но мы здесь прошли... Хочу сказать, знатное количество расстояй, и уже, и уже, да? я уже просил. Все, Рахик, ту месяц уже далеко позади. Ой ой, ой ой боюсь, боюсь, боюсь, боюсь. Здесь такая круч. Сейчас эти машины, эта машина, она здесь что-то разворачивается. Но вот здесь такой, ну точно 45 градусов. Если вот так правильно поставим, то можете увидеть, что прям... Вот угол и машина от, э, от горизонта. То есть от этого 45 градусов. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть и машина может кувырнуться. Вот эта вот машина. Вот эта машина вторая. Тут машина тоже может кувырнуться Вот прям. Еле-еле стоит. Мечитарам вот там. Так. Мы идем. То есть вот здесь уже начинаются. ступеньки Вратарь. Так, вот здесь. Внимание, внимание, внимание. У того, у кого вторая одышка. Пожалуйста, не поднимайтесь. О, первая ступенька. Наконец-то пена. Ты братла. Все, что ли? Халас. Быть-то? Все. Вот уже, брат, уже быстро. Идет. У нас только началось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто сбился? Сколько ступенек? 20 минут. Ну вы оптимист. А брат, я одну среднюю поднимаю. Да, я чувствую. Настроение прям вы вы Дунгане, да? Да. да. Аллах. А мы татары. А ничего. Татары, хатары. Салам уже, братья, он уже ушли вперед. Вот, вот. Да. Плюс минус там погрешность. Да, Сами да. откуда? Татарстан. О. Да Салам алейк. Вот это герой. герой. Точно килограммов 10 скинул. Да. О, ясно. Вниз еще, вниз еще 10. Вот, брат, стесни, да? Исчеснива, да? Машалла. Для вас это, конечно, семечки. А для меня комнатного комнатного этого блогера. Ой, братья, поднесите меня! Но радует то, что. Рафик Абзе сзади. Я первый. Я первый его. Рафик Абзе, Не отставать! За мной, орлы Переторны, а я за вами какой-то камень не смогли срубить ступеньки. ступеньки ступеньки ступеньки ну в общем так в время 8 часов доблестные уйгуры уже спускаются а мы оторва ну и солнышко припекает кстати кстати очень уже припекает солнышко поэтому вот брат из казахстана со мной тоже начал восхождение и он уже опережает меня ага. все встретимся внизу но красота Скажу вам честно Пророк Саля Аллаху Сюда поднимался Ступенек не было Вот какой был ваш пророк Мухаммад Саля По 40 дней здесь находился Тахан Насаля назывался То есть уединялся И поклонялся Всевышнему Аллаху Субхану Аллаху Вот Здесь брат тоже Уже спускаются спокойно Ну то что мы Ну здесь можно посидеть Подождать своего брата Рафика, Фу. я не устал. Я просто жду своего брата. 14 минут, 14 секунд. Уже не второе дыхание, третье или четвертое? Александр, вопрос. Самолек, братла. Как вы? Машалла. Рафик! Ты меня слышишь? Слышишь, слышишь, говорит слышу. Все. Отдохнули. Пять минут. Вперед. Расслабь. не несут. Это как его усталости нету. Идем вперед. Казахи опережают. Так, да, татары вперед. Татар! Подъезжались. Второе дыхание. Так здесь брат Блоков, тоже что-то записывает. Из Казахстана, похоже. Интересно, из как... какого города он, брат? Интересно, караганинские братья налегке бежит прямо? Ну, конечно. У него такие кроссовки, маршала. Хорошие. С кроссовыми. Я, Аллах, когда же здесь поставить кинутник, а? Канатную дорогу. Хоть бы на лавочке посидеть. Лавочка-то уже раздолбана. Ух, брат, Я удивляюсь вот этим фотографиям, блогер. Вот мы на горе. И сколько трудностей. Сколько здесь трудностей. Достичь этой горы. И потом там фотографируются бабушки, дедушки. Такие счастливые. ла ля Но есть еще порох. В пороховнице. Идем вперед. Так, где мой брат Рафик? Фу, уф, сколько здесь пробок. От бутылок. Здесь, кстати, еще племена. Живут диких обезьян. Пока я их не замечал. Так, пошли тебя, Пошли дальше. Ну, брат Лавр, вот потянули бабай, а, вперед нам, на круч. Наши узбеки, братья. Уже где-то там на полбути ох, ох ох А здесь, короче, подъем Брат, мэр, Если Я прервусь Значит, у меня Села ботаник На телефон Да, вот так Каждое утро ходить Чисто из спорта И спортивного интереса Через месяц ноги будут как Устраиваться ух Так 986, 987, 988. На Хотя бы кто-нибудь краску взял бы и здесь отметку делал. Вы сейчас на 675 Ступеньке Осталось еще 1650. Вот какая-то мотивация. Вон там Браклар обнимается. Где я сейчас стоял, обнимается, фотографирует местность. Счастливый, мы достигли. Ну что делаешь? Надо идти. Надо идти. Двигаться вперед. Ох, Сама алейкум. Как вы? Ничего В байке. Все хорошо? Ну ноги уже, коленки уже трясутся Коленки трясутся Конечно, в день, когда Тысячу шагов в день делаешь И тут такой марш-бросок Ну, братья Так, вот на гора В принципе, уже Я думаю, полпути я точно прополз Прополз я полпути Так и вообще, одышки нету Это, наверное, может просто телефон задыхается А я еще могу Слава Малейком Как? Ходжи. Как дела? Вот, брат, молодец, посеком ходит Не боится Александр, Как вы, брат? Все хорошо здесь? Как там? Воздух свежий? Обезьяны нету? О, ну, куда они делись? Не, ну если обезьян нету, то что тогда я иду? Туда Так стремлюсь, бегу я я думал. Так. Уф. Брат, мер, пере, передыхай. Так, идем. Продолжаем наш путь. Чуть-чуть передохнули. Дыхание восстановили. Здесь какой-то бабай сидит? О, лимон продает, лайм. Давай, давай, давай, давай. Пойдем. Ну, вот это я понимаю. Почему? Лайм есть, вода есть, сахар есть.